рекорде я я уже я уже это сделал алло, алло. да а, да, а, да. А, скажите мы каждый в отдельности можем рекорд каждый сам по себе или нет а сейчас одну секундочку тогда я про это просто сейчас, для интереса, я, чаще, собираюсь я... это одну, угу. одну одну секундочку вот угу. тут управление когда так, а где же пауз, пауз? О, все, по крайней мере, у меня работает. Вот, значит, жизнь в морях и океанах, как, как стало известно, со страшной скоростью убывает. И буквально недавно я наткнулся на... Такое, это было в CNN на сайте CNN, World Wide Fund, ну короче, это что-то относящееся к Мировому банку развития. Они утверждают, что все там биологические виды и простые и самые продвинутые примерно в 50 в два раза их стало меньше за. За 40, 40. Да, ли? за немногим, немногим больше. А, ну, здесь вопрос. Можно? Значит, их количество... Э, да, я, я предлагаю так. Э, такую схему до конца одного слайда доходим, обсуждаем. И если можно. Хорошо mm -hmm. ли? Хорошо. Э, вот. И, э, значит, и, и в, в, в этом докладе, и даже если вы зайдете на, Вики, на Википедию... Объявляются те причины, которые мы постоянно слушаем, слышим mm -hmm. на в новостях, что mm -hmm. э, вот эти заросли, там хороших растений на берегах, там строительство идет или осушается болото, которые к берегам примыкают, и загрязнение, и повышение температуры, и углекислый газ там разрушает оболочки разных существ, у которых ракушки, как основная причина. И та причина, о которой я думаю, она если где-то спрятана в углу, ее обсуждение есть, но вот на первых страницах и даже в Википедии вы ее, к сожалению, не, не, не увидите, а у меня большое подозрение, что это просто ну, очень доминирующе, может это... 90% от эффекта именно с ней связан. Вот. И почему, что наталкивает на меня на размышления, с одной стороны жизнь убывает, а с другой стороны есть Азовское море, например, которое одно из самых загрязненных, и там углекислый газ, и все. И вот тут я нашел продуктивность разных морей, сколько килограммов рыбы с гектара собирается, урожай с гектара. Мне трудно точно сказать, или, или вырастает, или действительно вылавливает. Ну, порядки одни и те же. Вот в нашем родном Средиземном море полкило с гектара, в Черном море два, вот в Северном Каспийском – 30, а в Азовском – 80. Вот вам причины загрязнения, углекислый газ и все прочие вещи. Это только я задаю вопрос. Да, Александр, можно еще один слайд, и, и тогда да, можно хорошо, да. а, И вот я на карте обозначил Азовское нашел Азовское море. Это угу. спустился почти вертикально до экватора. Не нашел водоем, который даже немножко похож по размеру. Кто скажет, что это за водоем, если не смотреть? Ну, озеро, ну, озеро Виктория. Вот это совершенно самое. верно, да. И тут даже линия экватора. Видите, даже оно почти, не что я прочитал. Да, ну, люди грамотные. Mm -hmm. Оно ну, почти на, на, на, на экваторе, то есть там, к тому же, и довольно жарко. Хотя я не знаю, может, она там какое-то возвышение имеет на уровне моря, но все равно, я думаю, достаточно имеет. жарко. И, и, и вот имеет. мы смотрим уловы в этом, в этом районе. Там же в Африке очень быстро растущее население и прогресс. Вот в семьдесят первом году 2 килограмма с гектара вылавливали, в 85-м 41 в 2014-м 74 уже как в Азовском море, Люди посчитали, посмотрели, сколько там рыбы. Биологи и увидели, что в принципе и 300 можно вылавливать, потому что вырастает 800. И много статей о том, что там страшно, чуть ли не сотни миллионов на берегу этого озера, там несколько стран, по-моему, граничат, если вы обратите внимание. Канзания, Кения, Уганда. Страшные, И... я, я извиняюсь за русский язык, полюции, загрязнения. <свят> <свят> вот. И вот 800 килограмм. А Средиземное море, которое, ну, относительно, наверное, самое чистенькое из этих всех, хотя тоже не идеально, каких-то полкило. И почему же это так? Почему вообще я начал думать на все эти темы? Потому что я в Хайфе, ой-ой, скажем, -ой -ой. такие возвращаются. В Хайфе провел довольно много лет в Израиле, а в, а в детстве любил ловить рыбу, когда был школьником. И мне было грустно, я выходил на набережную, видел рыбаки сидят, но там пару рыбок в бедре, он целый день просидел, а может и пустое бедро. И я задумался, почему. Ну, задумавшись, почему, начинаешь думать о пищевых цепочках и о планктоне, да? И просто залез в Google и поискал, а есть ли карта распределения планктона в морях и океанах? И нашел. Вот эта карта. Значит, как вы видите, там, где много... Планктона 10 миллиграмм на кубометр – это красный цвет, а 0,2 или 0,1 – это уже синий и фиолетовый. Да? Mm -hmm. Вот наше родное Средиземное море, оно в южной своей, в восточной половине синее, а ближе к нам даже такое много фиолетовое. К сожалению, эта карта, что я нашел, она с таким умеренным разрешением. Но я для себя сделал еще одно открытие, что оказывается, вот в этих экваториальных морях, про которых много книг, и акулы, и прочее, и я думал, что там кишит. А вы видите, что там э, фи фиолетово? Это пустыня. Да. Это пустыня. Александр, я уже перегнул палку сильно, вы... Вопрос маленький, значит, в два раза уменьшилось количество видов или количество... Все, и биомасса даже порядка в два. И биомасса, да. И кораллы, жутко, коралловые рифы, вот этот большой коралловый риф на востоке Австралии, да, который тысячи километров. У него ужасное разрушение. В общем, катастрофа, по-настоящему катастрофа идет в океане, это не шутка. И, а, я, и, я, и мне кажется, что это не из-за бутылок, не из-за консервных банок и даже не из-за сжигания нефти. Да-да. А, а покажите, пожалуйста, Каспи... что такое Северное Каспийское море? Что имеется в виду? Ну вот, перед тем, как Красная, мы к вот вот Северному, вот. ну, во-первых, -во -во -во вот Каспийское море. Видно? Ну да, да. Оно да красное. Это, это небольшая часть, да? Это О, очень... та часть, где река Волга впадает, Волга, хотя Волга и а, Мы уже перейдем Волги, к, реке, к этому река обсуждению. Река Волга и река Урал. Да. Угу. Значит, Аарон правильно говорит насчет реки Урал, потому что это будет важная часть нашего обсуждения, горные реки, да? Угу. А, но теперь вы понимаете, как я нашел Азовское море и озеро Викторию. Mm -hmm. Я вас yeah. обхитрил. Я... Вы, вы, yeah. вы стали смотреть, где максимальное количество. Это самое. Да, я посмотрел, где самые красные пятнышки. Mm -hmm. и... вы, не, вы не дальтоник, так вам хорошо. Одну да. мед я вижу, что сейчас, насколько я вижу, довольно очень высокое в Балтике. Да, да, да, да, да. Вот в северных морях ситуация получше. Видите, тут вообще огромный регион. Лучше. На севере да. он прекрасный. Единственное, uh -huh. что там как бы много питательных веществ. Мы, мы еще обсудим, почему мало фитопланктона, допустим, в экваториальных океанах. Uh -huh. Да, да. Мне, мне, кстати, тоже вопрос, потому что там я вижу, что вот... Во всех этих нам вот в, вокруг Гренландии, вот север Канады, вот все эти там Баффин, пролив и Тогда, так далее, да. там-то очень высокий хотя там, впрочем, полюции никакой нету, загрязнения Ну, вот где, где нет, а где, где, где есть? Но мы, да, мы, но мы там в северной Гренландии, вот тут я вижу красный. Мы, мы, мы, мы, мы к этому вот, У меня вопрос просто, каким образом это может быть? Мы, мы еще это... вернемся, это я только... Это я только, как говорится, ваши любопытство разогреваю. Я расскажу пару мыслей, и потом мы еще раз будем обсуждать. Пока на одно на, на наблюдение, что есть вот эти удивительные рыбные маленькие моря и озера, есть совершенно пустынные океаны, океаны. Значит, почему океаны пустынные? В них живые существа съели нужные минеральные вещества. Оказывается, самое критическое минеральное вещество – это фосфор. Первое – фосфор, а есть еще кремний и железо. вот это три. Есть еще азот, но азот интересен тем, что там правильные организмы могут его усваивать из воздуха. Поэтому его приток он менее критичен. А вот фосфор, кремний и железо, как мы выясним, это очень важные, очень важные вещи. И сейчас я, я в первый раз делаю эту, эту А, вот, вот. И, значит, мысль такая, что вот это все дело, оно в большой степени притекает с реками. Хотя потом я расскажу, что в океанах есть еще один процесс, который позволяет без рек иметь большое количество концентрации вещества. Например, я вам пример приведу Эйлад. Там много рыбы. А вот юга Красного моря, это шар это там или или? Эйладском море? Нет, шар как раз это Синай. Он в а да? это там, что там, по-моему, это Эритрея. Вот то, что вот тут. Да, вот. значит, тут тоже должно быть красное пятно. Просто масштаб, к сожалению, у этой карты плохой. Если кто-то найдет более детальную карту нашего района, будет отлично да Там нету реки никакой, правильно? А? а, а мне это никакой. Да, нету никакой. Нету, нету. Вот по, я, Махабе, там я, нету. я ваше лю любопытство еще разжигаю дальше что есть места, где нет никаких рек, но тоже много, много жизни. Вот, допустим, острова Мальдивы маленькие, они находятся в Индийском океане, в отдалении от своих берегов, и тоже кишит жизнь там. Вот. Mm -hmm. Хорошо. Я вас заинтриговал чуть-чуть, и часть проблемы мы решили. А все-таки связано с реками довольно сильно, и я подумал, что раз нет веществ, значит, что-то с Нилом произошло. Я вспомнил, что осланскую ГЭС Никита Сергеевич помог строить. Там сначала, оказывается, англичане хотели строить, но в 1956 году Египет ой, признал какую-то страну, в которой Англия была в страшном конфликте. Я забыл, какую. Оказывается, вот эта война 56 -го года. Может быть, это связано с Ажиром, наверное? Нет-нет. Какую-то другую стра страну я нет. найду. Я потом вам расскажу. Или... Чем жир. Нет-нет. Какую-то страну Египет признал, и Англия на него так страшно обиделась, что перестали этот проект поддерживать. И Никита Сергеевич пожалел. И теперь, когда я спрашиваю людей, которых встречают, что у нас в Средиземном море нет рыбы из-за хрущева. Вот это такой вопрос, на который я не помню. Может быть, один человек ответил. Значит, вот это Асуанская плотина. Великая Асуанская плотина. Вот она на карте показана. Вот ее расположение, как говорится, в большом масштабе, где мы видим Израиль, Кипр и все остальное. Она довольно далеченько от Устья. Она на границе Египта и Судана, по-моему, да? Ну да, недалеко от границы да, Египта и Судана. Причем даже более, более того, вот это водохранилище, оно, оно ужасно длинное. Оно... 500 километров. Имеем. А, да, я не знал. Вот такое огромное водохранилище. Видите, очень изрезанные берега. И вот эта нижняя часть, оно э, озеро Насара, лейк Насар. Да, да, да. А верхняя часть, это уже алжирцы, по-моему, назвали. Ой, у кого хорошее зрение. Общем, что там написано. Ну, что-то написано, разберемся. Вот. И оказывается, что первые где-то 150 километров или 200, они уже под завязку забиты илом. Хотя вот египтяне с горстью заявляют, а вот в их части все прекрасно. Озеро пока еще водохранилище глубокое, и на 300 лет им хватит жизни хорошей но к сожалению когда была построена дамба вот и тут я стал искать я знал что искать у гугла если не, не ищешь то что знаешь эти вещи крайне трудно найти оказывается вот я нашел такой линк и оказывается что сравнивают 62 по 69 69 в это где-то конец заполнения. Сейчас, оно сейчас на одну секундочку, вот тут сроки. Ну да, 70 а, в 70 резервуар начали накапливать в 64 а закончили наполнять аж в 76-м. В 70 был разгар накопления. То есть там довольно мало, наверное, вниз по Ну, наверное, какую-то все-таки большую часть они вниз по течению должны пускать, потому что страна должна жить, пока накапливают резервуар. Ну да. Но уменьшенное было течение, и мы видим, что улов рыбы уменьшился примерно в 4 раза. А сардины, вообще там у них катастрофа произошла с 18 тонн до 600 тонн. И эти самые шримпы, с креветки да, тоже раз, да. сильно упало. Вот это такое яркое подтверждение. Вот надо искать и в других местах. Я где-то собрал много материала, но я пару дней готовил эти слайды, еще не весь вы, вы выложил. Вот в других местах, где строили большие электростанции, большие плотины, надо найти похожую похожая временная статистика. Она все-таки демонстрирует, что все-таки вроде бы это явно причина, да? это при том что это по всему из медterraне это довольно большая область это не то это не локализовано около египта да да вот сейчас я вам эту область покажу более подробно mm -hmm. еще, еще через один слайд и тут еще одна очень интересная статистика вот последнее наводнение там с Сезонные наводнения, там ежегодные но иногда они больше, иногда меньше. В четвертом году оно еще было мощным. И вот э, по нему стати статистика приводится. Вот в статье, которую я нашел. Да, я... 57 миллионов тонн взвешенного материала. Это сразу я вам говорю, это намек того, что у нас тут есть инженеры, и мы должны начать обсуждать, как через плотину перебрасывать этот ил. Вот такое количество надо перебросить от 60 до 100 миллионов тонн. Потому что то, что в Египте остается, это тоже важно. А кроме того, растворенный там фосфат или растворенный фосфат и отдельно еще фосфат на частицах. Он, кстати, намного важнее, потому что он оседает на, на дно и там долго хранится. А вот этот растворенный фосфат он быстро съедается или его уносит в море. И кремний, песок. Оказывается, я вам покажу. Вот казалось... А, с песком две проблемы. Во-первых, -во -во вы, вы, вы вымывают... Берега Израиля, да, известно, что раз, размываются пляж. Так вот, это простая причина. А вторая, оказывается, в море есть организмы, я немножко забегаю вперед, диатомы, это одноклеточные организмы, у которых подавляющая часть фотосинтеза в море, по-моему, больше половины, или даже значительно больше половины. Хотя надо проверить, делается ими они, у них кремниевый скелет и фотонные кристаллы у них внутри. Вот. Все. Вот такие цифры. И дальше... А, вот дальше такая для общей эрудиции картинка. Вот тут тем, кто хорошо географию знает, вообще какие потоки впадают в Средиземное море. Вот это как раз, да, я хотел сказать, потому что не интересовало, неужели один, даже, допустим, там с Нилом проблемы, но... Да. Все восточная селеземномория – это все-таки не один Нил. Да, да, да. да. Значит, смотрите, об, обратите вне, внимание, я в каком-то месте вычитал, ну вот аран я не знаю, знает об этом или нет, что вот между Италией и… это Карфаген – это здесь где-то, да? Да, это, это здесь, Тунис. Азии, это да, Тунис. Это, да, это, Тунис. это Тунис, да. Это, это, тут есть еще и подъем дна. дна. То есть, это вот эти два резервуара, западный и восточный, они соединены только через поверхностные воды в основном. А глубинные воды там хуже перетекают. Угу. Вот. И вот эти все хорошие потоки, они в западном, хотя в восточном. Вот... А вот что это за да. две, две реки большие очень? Это, По. Ага. это По, река По в Италии. И Луара какая-нибудь… Э, нет, в... нет, нет, нет, Луара все не много за... Подождите, Ариен куда? Типа? Э -э Это Рона. Это Рона. Рона, Рона, да? Рона, Рона, <свят> Рона конечно. Вот, да. вот удивительно, две такие намного менее известные реки. А посмотрите, тут шириной стрелки закодировано за количество воды. <свят> И смотрите, это пропорционально, да? Да. От Нила стрелочка поуже. Да. Наверное, это Нил уже после плотины. Я не знаю, ну, да, это естественно его, после да. плотины. Да, это 2004 год. да. да. То есть там много оста остается и на полях Египта и так, далее, и так далее. Кроме того, Нил вытекает в открытое как бы, пространство а, к, по в такой закрытый Адриат, вытянутый в Да, в Адриатическое море, Адриатике. Да. Угу. И... Ронаш такие тоже в открытое пространство. И по хорошему вот эти места они могут Должны быть относительно рыбными, хотя да. и эти реки, я думаю, довольно сильно перекрыты уже рек не не перекрытыми плотинами осталось я вам тоже забегаю вперед я искал где в какой стране есть неперекрытые плотинами реки? Оказывается, меньше всего перекрыто в Индонезии. И у нас будет слайд по Индонезии, подтверждающий наш тезис. Там, где не перекрыто, там намного лучше. А вот я следующий слайд вам покажу. Очень уд уд удобно. Я просто вырезал кусочек этой пунктонной карты. Видите, она с плохой резолюцией. И очень большая разница да, между Восточным и Западным Средиземноморьем. Угу. Вот, вот это как раз вот этот Карфаген и Италия. Вот эта и, смычка. И видно Адриатика, что там она получше. Да, да, ну, да, да, да. видите, у самого берега там очень высокий да, красный. Да, да. Угу. А, да. Вот. Во. И наше замечательное Азовское море, оно даже на эту карту тоже попало. Угу. И ну, мы слушай, видим ну, в Дельте-Ила. Дель Дель там, там, кстати, там, там это Дон, правильно? Да. Э -э, Дон, да. Да, Дон, да. Падает ли там еще что -то? Там еще какие-то реки. Ну, какие-то, могут быть, да. У нас ну, есть, есть, бы, да, ну, да, из Мариуполя реки, хороший зна знакомый Анатолий Анимец, который и моряк, и знаток морей, и большой, большой эрудит. Он нам все про Азовское море расскажет. Кстати, у меня тут вопрос. Там, кстати, у меня, меня что-то Черное море почему-то не так сильно, хотя там, пожалуй, Дунай. Вот, вот правильно. Очень здорово, Александр. Вот сейчас при, пришел момент вернуться на, на минуточку к Азовскому морю. Что за загадка? Ну, Дон, ну, Дон, ну, речка, может, на ней тоже какие-то плотины есть. Что же оно такое хорошее? Ну, да, ну, нет. Оказывается, ну, да, то есть Дон, по-моему, это не такая, это самая река, да, да. Не, это а даже не полка, ну так, ну да. А что ж хорошего в Азовском море? Оказывается, что в нем хорошего, вы знаете, какая у него средняя глубина? Скажите, и я отвечу, любую цифру произнесите. Ну, 10 метров. 30 метров. Вот Александр близок к истине. 10 метров. Да. Средняя глубина, максимальная, по-моему, может 20 или 30. Но и mm -hmm. что происходит? Вот эти питательные ве ве вещества, которые в других морях, они приносятся реками, немножко живут на береговом шельфе, а потом уходят в глубину и исчезают, если только подъемные морские течения не поднимают их где-нибудь, может, в других местах или в этом же месте то в мелком море ситуация намного лучше, потому что оно оседает, там червячки разные и прочие живности, бактерии их перерабатывает и оно снова поднимается наверх и остается в этом пищевом цикле. Mm -hmm. вот. А Средиземное море еще и плохо тем, что тут идет э, именно наш район. Uh -huh. Тут идет поверхностная циркуляция, тут идет, сейчас это против часовой стрелки, вот так как я показываю мышкой течение, вот такое вращательное течение, с чем оно связано? Оно связано с э, приливом из, э, из ги, э, Гибралтара, э, ну ладно, одно слово в, ц, в целом о Средиземном море. В Гибралтаре уже проблема, потому что поверхностная вода нагоняется ветром, видно, тут западные ветра, да? В море, а донная вода уходит обратно. Известно, что питательные вещества, они как раз идут вниз, а сверху съедаются живыми существами. То есть питательная вода, которая хоть какое-то количество есть, она уходит в Атлантический океан, а поверхностное менее питательное. Видите, Атлантический mm -hmm. океан, он тоже довольно синенький тут снаружи, да? Mm -hmm. ну, да? В общем, оно совсем в плохом состоянии. То есть тут, наверное, питательные вещества, если идут, то идут с реками. А здесь, в восточном средиземное, еще и циркулирующее питание, течение, которое поверхностное. Тут нету подъема нигде из глубины но мы видим что в дельте нила вот при этой резолюции вот это дельта нила что там все-таки красненько есть чуть-чуть там там и озера которые иногда спускают и так, так далее а когда нила а когда нила разливался вот где же это у меня где-то у меня было на каком-то слайде ну ладно, я на словах скажу, потому что я потерял. Во время паводка Нила было так называемый Нилстрим, как есть Гольфстрим, да? Угу. Было морское течение Нилстрим. Оно было довольно четко обозначенными границами, шириной порядка 15 километров. И могло доходить до Кипра и до Турции. И еще вот эти течения, вот это циркулирующее течение, еще и сносило его вдоль Израильского и Ливанского берега. То есть это вот это событие, которое происходило раз в году, оно огромное количество питательных веществ и песка приносило. И жить было намного лучше до Никиты Сергеевича Хрущева. Ну, что делать, все-таки Египту Асуанская плотина дала очень много, потому что ну, сохранила большое количество воды для земледелия, которое просто уходило. При этом это питательной воды, с Нилом. Ну, с Илом, я извиняюсь. Ну, ну да, да, у, у Египта проблема ужасная. Я не, не, не успел. Этот слайд у меня был. В моих архивах, в пойме, в дельте Нила, там есть намытые острова, которые большую часть плодородной земли составляют, и они сейчас с большой скоростью размываются морем и исчезают, потому что они как раз жили за счет этой намытой почвы. Ну и кроме того, сама территория Египта на, намывалась этим илом и сейчас... Сейчас им приходится удобрения, компенсировать удобрения. ну Хотя в целом они говорят, что урожай у них получше, потому что круглый год они обеспечивают воду. Паводок только на один сезон обеспечивал воду. А mm -hmm. так они могут больше, чем один урожай в год. То есть в среднем урожай у них все-таки выше. <как> вот как перебросить? Можно ли перебросить 100 миллионов тонн? на, ну если хотя бы до плотины, на 300 километров, вот либо трубу какую-то хитрую по водохранилищу тянуть, либо баржами, земснарядами, баржами какими-то, медленными. Вот что... Ну ладно, это мы к инженерам. Да, это, это, это к инженерам должны обращаться. 100 миллионов в тонн это 100... Это 10 в, в... восьмой, да? Да, 10 восьмой, да. А зачем вам эти восьмые? 100 миллионов? Ну, чтобы, чтобы куб легко извлечь. А <laughs> То есть а 10, в третий, вам... 10 в третьей, это кубик а, по километру, кубический километр. Или там одна а... десятая кубического там, километра вы хотите... Ну, да, может, это не мало. Это, это, да, это да. мало и, не и это в сухом виде. Наверное, если какой-то пульпой, это может раза в два стать еще больше. Вы, вы понимаете, вот не, нефти все-таки по этим большим нефтепроводам соразмеримое количество перегоняется. Я когда-то смотрел, что нефть, ну там, если учитывать, что откуда-то из Западной Сибири ее гонят в Ев Европу, так, вот кто скажет примерно расстояние, чтобы мы не искали в гугле, от Западной Сибири до, не знаю, до Германии? Ну, я думаю, что где-то э, э, 3-4 тысячи километров. Короче, до я, я где-то… До Германии побольше. Вот я где-то прикидывал, почему-то у меня где-то 5 тысяч или с чем-то тысяч. Короче говоря, у меня получилось, я где-то нашел цифры. Сколько стоит доставка нефти? Короче, у меня получилось, что одна тонна на 200 километров стоит 1 доллар. И если так, mm -hmm. если бы тут было 200 километров, это ну, не так дорого. За 100 миллионов долларов можно было бы спасти дельту mm -hmm. Египта и Средиземноморье. Mm -hmm. А может кто-то придумает еще дешевле это сделать. Это не только, вы же понимаете, что это как пример, это весь мир гибнет. Это а сколько одно... там реально расстояния? Там порядка, наверное, километров 600-700? Здесь? Нет, 200. Не-не-не, 200. вот это все водохранилище, оно около 500 километров. А. Первые почти а... 200 километров забиты илом, то есть его можно начать до... Добычу ила, грубо говоря, 300 километров или 400 или триста пятьдесят Да, что немцы перевозили из Украины чернозем в Германию. Ну, да, да. да. А мы Я можем дум... часть в Израиль внести, кстати, этот, да. ну, не спасибо только скажут. Каждому, кто немножко возьмет, <свят> потому что у них же забивается водохранилище, это же большая проблема. <свят> И там намного тяжелее это было делать. Им нужно было грузить и так далее. Это все ручные или там, ну, не совсем ручные работы. Может, а тут, да. видимо, можно найти какой-то ну, такой… Да. Какой-то земснаряд или что. Ну, да. вот у нас много энтузиастов, может, они навалятся и что-то придумают. Что еще? Так, это уже было. Это уже было. Индонезия, вот я искал, это тоже Google мне помог, я стал искать и по каким-то статьям, а где меньше всего плотин. Значит, вот написано, только, можете меня проверить, надо посмотреть, какой источник я использую. только 1% от этих осадочных пород, которые несут и реки, они перед плотинами оседают. И Индонезия, это та страна, в которой мировое потепление и загрязнение океана и увеличение СО2, хоть бы хны. У них уловы рыбы, обратите внимание, во всем мире понижаются. А у них с 2015 до 2019, с 12 до 25 миллионов тонн увеличилось. На душу населения, наверное, это самое большое. Сколько там? Почти 300 миллионов, да, Индонезия? Нет, там 215-220, где-то там. По-моему, побольше. По-моему, это же растет. Александр, ну вот вы имеете возможность. Одну минуту. Вы имеете возможность посмотреть. Вот она здесь на, на карте, если кто точно не помнит географию. По-моему, еще этот Большой остров, это тоже к ней относится, да? 280 миллионов. О, видите, а, 280, я... да, 280, уже да. к Америке, она, она скоро Америку. Да. У меня данные, что 267, 200, Ну, да. ну ладно, при, примерно. Кстати, большие, хорошие новости. Индонезия – это же самая большая в мире исламская страна. Да. И я обнаружил дочка моего знакомого Тед, Тед Белман такой есть активист в Иерусалиме, а его дочка спасает Африку, все развивающиеся страны там. Он где-то там большой активист, так децету умело действует. Я обратил внимание, она проводила конференцию там по использованию ресурсов земных при природных израильско-индонезийскую конференцию в Индонезии или международную, в Индонезии. То есть, если к Пакистану еще и они при, присоединятся, они суниты или шииты? Суниты. Суниты. Ну, вот. Так что, значит, у них все, все хорошо. И, и вот эти... Как это перевести? си грас Это типа водорослевые какие-то Угу. Такие а площади а, небольшие. Сиаграсс, да, это, да это, это водоросли. Вот. Это водоросли. И мангровы, это, это замечательная вещь, это у меня на следующем слайде, угу. потерпите. Это я только узнал, Аарон, наверное, знает об этом, как географ. Два самых важных организма будут на моих следующих слайдах, которые определяют, ну, это не организм, это как бы группа организмов. Группа организмов, которые определяет жизнь в морях и океанах. И коралловые рифы там устойчивые. Вот mm -hmm. этот большой коралловый риф у Австралии, он гибнет, да, он где-то здесь. Он тоже не очень далеко. А там yeah, какая-то yeah. Будеркин речка есть, такая среднего размера. Австралийцы взяли ее и перекрыли. Они же не знают, что речка риф питает. Они перекрыли там, чтобы воду и ирригацию сделать. А индонезийцы вот меньше перекрывали. Почему? Я надеюсь, что они не станут догонять остальных. Вот. И вот устья рек. То, что мы говорили на примере Египта. Когда река несет много материала осадочного, устья – это вообще это, это благо для любой морской жизни. Так, и вот переходим То есть, есть статистика, что в устьях рек морская жизнь явно. Вот такие же карты, которые показывают, что в устьях рек, которые не перекрыты, там живности намного больше. Да, да, да, да. да, да. Угу. И в Америке, вообще на Западе, сейчас замечательный период. Опять же, забегая вперед, этого нет на слайдах. Многие плотины превысили возраст 50 лет, а 50 лет – это более-менее стандартный договор, подписывался с владельцем плотины, между владельцем плотины и штатом, а дальше договор надо перезаключать, и плотину надо проверять, ремонтировать, если что. И стали сносить часть плотины, там все, все оживает и в самой реке, и в устье реки. Mm -hmm. Вот. А что такое мангровы? Я не знал, я о них не знал. А кто, кто, кто знал о мангровах? Ну, это известно. Как... Подождите, ну, Аарон знал, а кто еще? Нет, нет. Интересно, из Нет, нет. Я Первый раз слышу, да. Вот. Нет, нет, я, я, Александр. я, я, я знаю. Вы внимательно, внимательно, вот, внимательно вот, читали Джулевен. Вот да. пополам. А я, я услышал лес. о своего товарища, который порты строит и так далее. Это растение, ну это тогда только для Владимира. Это растение, которое растет, это деревья, которые растут в морской воде. Это uh -huh. удивительно. Uh -huh. Они корни в морскую воду, они могут на, на, на болоте расти и даже на пляжах, да, они могут расти просто в грунтовую морскую воду пускать корень, да? Uh -huh. Кто-нибудь знает? И, и они их про Продуктивность по усвоению углекислого газа в пять раз больше, чем у джунглей. Да, да. А, почему? а почему? Тут важный вопрос. Причина очень простая, как мне видится. Ведь джунглям неоткуда получать минеральные вещества, фосфор. Там все идет по кругу. И поэтому новые биомассы они не могут производить. Там они вырастают, потом это гниет, опять вырастает, опять гниет. И по дороге животные там съедают, умирают и рождаются новые и так далее. Угу. — Ну понятно, замкнутая система, значит. Да. А здесь от реки идет большое количество минеральных веществ. И мы еще с Ароном обсудим, что это, видимо, Основной источник – это горы, да? Какие-то открытые породы должны разрушаться, размываться, чтобы это все образовывалось. Я не очень чувствую, что на равнине, где течет уже через осадочные породы. Ну, аран это… А что, вы можете хоть слово сказать? Или это трудно, наверное, да? О чем… А откуда, должен... откуда идет, вот три, три основных вещества, элемента жизни не, несут реки. Фосфор, кремний и, и железо. Ну, три а и что базовых. Там, может есть еще, но железо, это Железо. Вот, эти три вещества. У меня под, подозрение, что все это в основном из гор приходит. А потом уже вторичным образом распределяется по равнению и так далее. И... Hmm. мы можем открытым оставить вопросы, потом еще дополнительно uh -huh. Или кто-то слушать или услышит на ютюбе что-нибудь нам расскажет в комментариях. Вот. И вот эти мангровские леса по, по миру, они исчезают. Пытаются обвинять деятельность человека, что на берегах осушают болота там, строят города или там поля или делают какие-то фермы. Но я думаю, основная доминирующая причина в другом, что вот эти осадочные породы не идут в море, и вот эти все территории просто-напросто размываются морями. А это, они, это базовый процесс. В их, например, в Средиземном море тоже много мангров? Я не знаю. По-моему, не там может... нет. А? Нет, по-моему, там нету. Может, ну... На пляже какие-то растения растут прямо на песке морском. Какие mm -hmm. они, что разбираться надо. Ну, вроде это не доминирует. То, то есть, если я правильно понял, мангровые растут прямо на соленой воде, да? Да, да, удивительно. Если это, это, еще... это, не, это не то, что они через воду пускают корни, и там нет, под нет, водой. Нет, там, нет. Нет, там mm -hmm. везде соленая вода. Вот, вот, Тут, на самом деле, можно сейчас тогда в этом случае, это будет очень любопытно, я посмотрел основные страны, где, где есть, где есть магровые деревья, вот Индонезия тут намного-намного выше, то есть на первом месте, да, да. То есть, это, значит, 20, 23 тысячи квадратных километров. Вот, вот Значит, у меня... На втором месте это Бразилия, где только 7500. Да, вот у меня даже... рядом строчки... Малайзия там 4 и так далее. Кстати, вот тут практически развитых стран нет, кроме Зеленых Штатов, где всего полторы Да. Угу. Вот у меня первая строчка, обратите внимание, это в каком-то отчете, а что угу. около 3 миллиона гектаров и самое главное... Самое главное, что в Индонезии они сохраняются, они не сокращаются. 3 миллиона а гектаров – это 30 тысяч квадратных километров. Ну да, ну, видно. Ну, да, знаете, у меня вот данные за 14, 25, 23, ну в общем да, а, да, это... а поверхность эти самые, так называемые, это, это в лесах, а это вот тоже называется биома, там... 42. Ну, в общем, понятно, что это где-то посередине. А, а чем Индонезия такая специальная? Почему у нее такой высокий пик э, для этих мангров? Э, Во-первых, насколько я понимаю, в основном, если я вижу, что они сосредоточены в основном в тропических странах. Да. Ну, окей, да. А кроме быть, того, -то... они там не разрушаются. Еще раз, почему? Вот из-за этой строчки, которая здесь. Сейчас, одну секундочку, я вы видите строчку? Да, да. Только 1% от осадочных пород остается в водохранилище. Вот надо на них молиться, с ними конференции много проводить объяснять, что им лучше солнечную энергию, а водохранилище не строить. Нет, это, это означает, что, предположим, 50 лет тому назад или 100 мангровы росли всюду. Ну, а я, я так вам скажу, похоже, что их площадь вот за эти 40-50 лет в два раза уменьшилась. Катастрофа, настоящая катастрофа. Но в два раза все равно этот пик не нивелирует. Пик в Индонезии какой-то колоссальный. А, ну хорошо. Отдельно, я согласен. Значит, есть информация для, для размышления, я согласен. Угу. Согласен, Владимир. Спасибо. И что дальше? Кстати, кстати, в том же Египте они это самое, они защищены. Ну, в не это... Нила их могло быть довольно но много. Но это не Нил, это Красное море. А. Ну хорошо, будем разбираться. А на, на Красном море они растут? Да. О, здорово. А там даже нет... Это отдельная тема. Это отдельная тема, почему в Красном угу. море есть жизнь. Это я вам еще два слова скажу как намек, потому что много времени нет, но чуть-чуть есть. Все. Значит, это зависит а, еще и от ветров. Это правильно, правильно. Это будет на моем последнем слайде, вы очень правильно угу. говорите. А, теперь, о, еще одни замечательные. Два замечательных организма, которые... Это не, не, не организм, это целые большие группы организмов, которые определяют жизнь в океане, о которых я в школе ничего не учил. Диатомы. Они как, как ювелирные изделия. Угу. Это одноклеточные организмы. Вот это одна крупным планом, а это вот разнообразие. Они очень разные бывают. Угу. Это, они очень красивые. Есть Любители, которые под микроскопом из них делают мозаику, делают микроскопические uh -huh. ювелирные изделия. Они, они, они, они действительно имеют такой кремниевый скелет, uh -huh. и расстояние, характерный размер этих кремниевых волокон, он похож на длину видимого света. Класс. И эти кремниевые волокна, они умеют направить свет в определенную область, и то место, где находится хлорофил, то тело, то ли оно мигрирует, то ли свет мигрирует, я уже забыл, я когда-то это немножко смотрел. Вот то, что называется фотонный кристалл, это самый писк сегодняшней физики, Делать такие наноструктуры, которые правильно обрабатывают свет. И как я понимаю, что Владимир довольно близок к этой области, как физик, да? Ну, прямо к этой области нет, но да. Вот. А, но это интересная такое. И, и оказывается, они настолько эффективно умеют использовать свет, они распространены по всему океану. И в арктических морях, кстати, огромную mm -hmm. роль они умеют там, где мало света. Но, но и не только. То есть надо проверить цифру, но вполне может оказаться, что порядка половины или больше половины всего усваиваемого углекислого газа – это они. Но mm -hmm. им нужен кремний. Там, где нет кремния, им плохо. Но что они даже умеют делать? Есть донные диатомы которые умеют оседать на песок и кушать его. Вот казалось бы, кто, кому нужен песок? Оказывается, есть существа, которые его кушают. Они умеют на, на дне усваивать этот кремний, А вот когда песка не приходит, и там обнаженная порода, которая не кремниевая на дне, на которой трудно за, за, зацепиться, вот э, одна из причин упадка. Uh -huh. И вот одна еще очень важная вещь, о которой Владимир да, говорил о ветре. Да? Uh -huh. Если ветер дует с берега на море, то он гонит воду от берега. Uh -huh. И вода из придонных слоев поднимается вверх. Uh -huh. Uh -huh. А что получается? Наверху... Вещества пищевые съедены, фосфор и ну азот тоже, он, его в глубине больше, хотя можно его из воздуха, но фосфор и там кремний и, и так далее. А вот из глубины они поднимаются и в тех местах океана, где есть такой подъем, там много, много жизни. Можно на секундочку вернуться? к этой карте. Вы говорите, uh, это про Красное море, да, имеете в виду? Это, скорее всего, может быть в Красном море. Mm -hmm. а также очень многих, вот смотрите, тут Сахара, вот эти за, западные побережья Африки и uh -huh. западное побережье Америки. Очень много в мире таких регионов, где идет подъем. И, кстати, вот та же Индонезия. Там часть за счет реки и так угу. далее, а какая-то значительная часть за счет подъема. Там есть места, где поднимается глубинная вода. И еще... А, да, во... да. а вот восточная часть Африки, там, почему там этого нету, Там резко по-другому? Но все, все зависит от доминирующих ветров. Угу. Ну хотя удивительно, да? Мадагаскар, Мадагаскар. Ну, во-первых, да, да. тут Ведь масштаб такой. Абсолютно... Вы, вы, вы знаете, если кто-то сможет разыскать подробные карты этого планктона, вот это единственная более-менее нормальная карта, которую я нашел А мне очень интересно посмотреть, что у нас возле Илата происходит. Хотя возле Илата есть еще одно явление. На этом разломе, э, африканско-сирийском, там есть еще и подземные источники соляные, вот которые в ну, Мертвом море, например, они еще могут давать ми минеральные вещества. Разделить то, другое и третье очень важно. И в океане тоже есть такие места, где глубоководные подземные источники. Идут. Ну вот. Почти все. А, вот я еще это самое хотел сказать, что донная жизнь, она очень важна. Значит, огромное количество биомассы, оно на океанском шельфе. Шельф это там, ну, грубо говоря, до 50 метров глубины. Лучше поменьше. По-моему, чуть ли не 80 процентов вот этих углеводородов, mm -hmm. они на шельфе. Почему? Потому что тут повторное использование происходит. Что-то оседает вниз. И если еще из рек тут-тут для шельфа очень важно, чтобы из рек приходил песок и частички, на которые долго живут и могут перерабатываться. Если Нет, шельф да еще оголяется... Свет уже не приходит. А? На больших глубинах уже свет плохо. Да. А вот на да. шельфе еще и... Там не, не только свет важен на, на шельфе, потому что фотосинтеза э, может там и довольно немного, и на глубине 50 метров, но там происходит ми, миграция веществ. Вот э, тонны организмы, они просто перерабатывают органические вещества, и каким-то образом идет подъем, э, я не, не знаю, может, организмы поднимают… Есть вообще организмы, которые мигрируют вверх-вниз? Oh, Ой. Это к нам кто-то присоединился? Нет, нет. Миша, покажите еще раз, пожалуйста, карту вот, предыдущую. Э -э, планктона? Да. Она предыдущая, но наверху сейчас. Это самая важная карта. Я... Сейчас, секундочку. Вот, нет, я... мировую карту. Я там, знаю, где... вот она. Да. Вот посмотрите, вполне возможно, что еще и течение очень сильно влияет. Гольфстрим. Потом вот. в этом Я Индийском хочу... океане тоже течение идет по, и оно смывает или что-то там. Вот этот Мадагаскар, он полностью, у него почти ничего нету. Ну, можно там, да, это, это надо проверить, если какая-то тонкая полоска вдоль берега. Это все надо проверять. Но идея такая, поверхностные течения, может, и несут что-то, но довольно мало. Поверхностные течения хороши тем, что они в какой-то момент ныряют в глубину, а глубинные, теч... а глубинные массы где-то начинают подниматься вверх. А вы не, а вы не пробовали наложить... Вот я, кстати, можно, можно я нашел еще парочку карт, если можно? Да, да. Вот. Я не знаю, можно как-то переключить на этот самый? А, ну, хорошо. Сейчас, одну секундочку. Александр, я может пару слов я должен подумать. Завершающих. Если у меня пару завершающих слов. А, а, насчет континентального шельфа и, и даже немножко более глубинных мест. Знаете, оказывается, кто перемешивает глубины воды с поверхностными? Киты. киты. Киты ныряют на очень большую глубину. Кстати, не только киты, есть еще и китовые акулы, которые тоже на очень большую глубину ныряют захватывают там разную живность на дне живущую, а потом поднимается наверх. И выделение свои они делают наверху. То есть, все mm -hmm. вещества минеральные, которые были в этой живности. А китов... А вот в чем еще, еще механизм катастрофы? Что киты... Их становится... Мало рыбы, то есть уменьшается... Почему мало китов? Не потому что... Рыбу перелавливают или китов убивает. Их уже полвека, по-моему, не трогают, а может и больше. Им кушать нечего. Им кушать нечего. Биомасса в океане уменьшается. и Соответственно, все. Так, сейчас я посмотрю. Александр, посмотрите на этот слайд. Я как бы немножко самари такое сделал. Если все уже, о чем мы сказали... Ну, вот дамбы на горных реках, в Черном море, упадок в Черном море должен еще хорошо быть проверен. В чем аргументация тех, кто говорят, что не, не, не важно, вот перекрыли фосфор, да, а с полей много фосфора смывается. И с реками сейчас может даже больше фосфора идет в океаны и моря, чем шло раньше. Но это не похоже не, те, не в той форме. Это та форма, mm -hmm. которая может дает цветение на поверхности. А вот этот живой донный слой, он действительно нуждается вот этой правильной массе э, mm -hmm. вещества такого осадочного, свежего. И mm -hmm. вот это тема для исследования. Все. Отдаю, ос, ос, останавливаю шеринг. Uh, можно, да, Александр? Да, да, да, можно. Я других. Можно, да? Да. Академир, uh, Аарон? Да, да, да, да. Все, да, я то. делаю стоп-шер. Все, я остановил. Так, теперь делают, а да, только я переключаюсь на шеринг. <coughs> <Да. coughs> вот. Видите, вот это О, вот красиво, карта. Да. Вот. Ну вот, вот примерно видно, где, это, где, где находится. Ну, в общем, тут совершенно Это, это глубины, да? А, это планктон, да? Да, это, это, это кажется, планктон. Эта... Это похоже Эльбурацию. на карту, причем э, такими же цветами закодировано как-то. Mm -hmm. Да, ну, немножко mm -hmm. другая, да. Э, синий – это там, где мало, и красный – там, где много. И фиолетовый да. там где совсем мало. Да. Ну, вот видите, вот тут вот, это довольно, довольно приличное количество. Где? Э, сейчас. Вы не, не путаете? фиолетовый это совсем мало. Да, фиолетовый, да-да-да. Это... это когда фиолетово. Да. да. да. Где, где вы увидели хорошее количество? На этой карте. Вот, чуть -чуть я статус. вижу вдоль побережья бережье допустим в северной америке ну да вот вот там идет вот это об... вы, вы, вы поднятие... не могли бы зум немножечко увеличить вот. поднятие да, да. А, вот. нет она не увеличивается это ну масса. нет так уже нормально да вот а вам я прошу прощения вы не пытались наложить карты фитопланктона концентрации на карту подводного религии, ну, глубин, собственно. Да, да, у меня такой же вопрос. Но не только глубин, но и течение, и ветро. Аарон, я совершенно рад тому, что вы говорите. Это говорит, что я зацепил, и тема у нас, может быть, найдет развитие. Просто прекрасно, просто прекрасно. Какие, да, какие еще мысли, комментарии? Не, не, не обязательно наложить, может наложить это и технически там требует времени. Но Сопоставить. Подруг, да, и Сопоставить. показать рядышком, да, вот эти четыре карты. Глубин, ветровые и, и да. да, есть еще там, вот эта карта. Но есть самая главная карта, там это карта, где понимаю... показано, где идет подъем воды вверх и где опускание вниз. Там действительно есть довольно-таки соответственно. Насколько я понимаю, насколько я понял, владимира там должно быть э, три или четыре карты, то есть которые, каждая из которых является слоем, ну, который можно накладывать один на другой, смотреть, как... Ну, да. Одна карта да. просвечивает через другую. То есть просвечивает достаточно uh -huh. технически. Вот у Александра вверху быть. хорошая вот. карта, да? Вот, вот видите, видите, вот, вот, вот это вот очень хорошо, наверное, расписано. То есть это вот, да, действительно... Но не совсем. На, на, на моей Но карте это большая ситуация. разница была. Тут вот. черная от золота. Персидский залив, да. залив и Западная побережье Африки, кстати, сейчас мне да. понятно, почему там uh -huh. Сомали и прочие вот это стало вот действительно Индонезии очень высокие <coughs> вот, вот там и около... Северо-Китайское то есть это желтое а море Китайское наверное. море море вот и вокруг а. японских островов а, обратите внимание на Южную Америку какой к, к ее восточный берег разительный срыв. Внизу, в северной части очень красно. Вы поднимаетесь наверх, ничего нет. Ну, ну, здесь да, здесь рио... это, вот это побережье рио... да, да, Уругвая Аргентины. Здесь Рио да. Кстати, очень любопытно, что в Чили, кстати, не самое южное, а вот выше немножко. <звы> это... Все-таки я хочу заострить внимание, это вы э... Мы сейчас концентрируемся на неантропоморфных факторах, а все-таки жизнь в два раза уменьшилась за последние 50 лет. И это, и это шельфы, те, которые зависят от рек. И это та среда обитания, которая с реками связана, она гибнет. Мы знаем, что и в Черном море уловы намного меньше. И... А, Миша, если она по всему земному шару уменьшилась два раза, то локально, там, где реки именно перекрывались, она должна была уменьшиться в 20 раз. Ну вот, вот эту статистику надо собирать. По да, я да. я понимаю, нужно собирать. А... Вот, кстати, вот здесь, между прочим, это сколько улов? И где он, где он снова происходит? Uh -huh. Ну совершенно четко, это вот вокруг Европы Северное море, там Балтика и так далее. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Uh -huh. И дальше вдоль вдоль Атлантического побережья. Uh -huh. И точно также вдоль вдоль побережья Восточной Азии. Uh -huh. и, и вот Индонезия, там тоже есть. Вот в, ча и, э, в частности. Скипины, вот это все. И, кстати, и Западная Индия. Это где в основном это самое происходит? В частности, очень важно, гибнет или сильно уменьшается вот этот большой коралловый риф, да? барьерный риф возле, возле Австралии. И разные гипотезы выдвигаются. Дело в том, что риф он очень умеет экономно использовать те вещества, которые у него уже есть. Тем не менее, какой-то разумный приток ему все-таки требуется. И вот эти наводнения от этой Буддеркин или какая-то там река, которые mm -hmm. большие наводнения местного характера, они шли там раз в какое-то количество лет, поставили водохранилище, этих наводнений нет. Это как рабочая mm -hmm. гипотеза. Я еще раз хочу сказать, что это требует проработки, проверки, доказательств. Но никакой другой рабочей серьезной гипотезы, почему жизнь упала в два, в два раза, относительно того, что это углекислый газ или потепление, я являюсь большим скептиком. Ну, это понятно. общем, Мы все в этом плане большие скептики. Потому это что, это что озеро uh -huh. Виктория... И Азовское море загрязненное и прочее, они прекрасно процветают. Вот. вот, кстати, очень неплохая карта тоже, она более... Я, я вот думаю... Это самая концентрация филоплактона. А, ну, то же самое. Да. Похожая карта. Ну, совсем похоже. Практически то же самое. И хочу обратить внимание в той таблице, что я показывал. Кстати, та же там Есть история. еще Аральское море, которое гибнет, которое страшно. Там все ужасно. И в нем 30 килограмм рыбы с гектара. При том, что в Черном море, там прекрасном синем Черном море, Два килограмма. В ну, в том, что... А, что, а что с нашим, с нашим Средиземным? Ну, оно, оно довольно прозрачное. Кстати, там в этой одной из статей которую я читал, говорили, наоборот, восточное Средиземное море очень прозрачная вода, потому что там мало жизни, мало планктона. Есть такой способ, там белый диск у него так. даже есть особое название. Его так. опускают на все большую глубину и смотрят, начиная с какой точки, ты его сверху так. уже не видишь. Я прошу прощения всех. Аарон, мы вас отпускаем. Да. Соединяйтесь. Особо. Да. Угу. Все, рад был видеть Владимира, рад был познакомиться. Да, да. приятно. Включилось. Вы всегда сможете выключить. да, да. А, то, что заметил Арон, что вот нужно несколько карт, которые мы могли бы накладывать, да, это, да. Э, это как тул да это как э, э, да, прибор которым пользоваться. А, кроме того, э, вот, э, к, так как вы связываете конкретно с реками, то этот эффект должен быть многократно умножен прямо рядом. Если <связь> находятся какие-то места, где это можно проследить, <связь> что вот до того, после того, прямо… Вот, более того, именно во времени, вы правильно сказали, да. отслеживать да. время. Да. Вот так как с сооружением Асуанской плотины, вот удалось эту информацию получить. Да-да, да, угу. согласен помню. Во да, времени, да. не только в пространстве, но и во времени. Да-да, во Последить... времени это… У -у -у. Вот такую информацию надо собирать, надо с экологами пообщаться, да. сделать второй круг этой угу. презентации. Угу. При этом, например, озера, ну вот наши, наш Кинерет, да? Да. Если углубиться, я так думаю, в временную историю конкретного озера, то будет ясно, что Иордан там впадал какие-то годы, он почти пересох, или еще что-нибудь в этом духе. Mm -hmm. И что получалось в результате? Ну, это Поэтому, просто близкий пример. Ну, Кенерит, кстати, мне кажется, должно быть довольно плодовито Вот я не знаю, кто-то сталкивался с рыбалкой на Кенерите, еще с библейских примеров? А как сейчас нет. там в последние, в последние годы? Кто-нибудь кто знает? Нет, Может, я, я, вот то, что есть. я вам присылал, Миша, да. а, по, по Кенеры, то там куча информации. Как, что, именно, как рыбалка это как... или нет? Рыбалка, да. Я вижу на Кенерете. Рыбаки стоят. И ловят. А, это, это ни о чем не говорить. Ни о чем, да? это, это, чисто, это, псих... это психология. Да? Да. Это не... Надо смотреть, сколько у них вед... ведро. Да. Но, но эти данные очень подробные на Кенерете. Да? Сколько да. плактон, данных, какие минералы, как они по, по времени меняются и так далее. Поэтому это вы сможете найти... Скорее нужна группа соратников. группа соратников. Я надеюсь, я готовил очень интенсивно два дня, собирал информацию несколько месяцев. Там у меня еще есть какое-то количество, которое я не выложил на эти слайды. Миша, а что явилось для вас вот таким щелчком? Мне было обидно. Мне было обидно что а, нельзя половить рыбу в хайфе. Ага. Я увидел, и, и я задумался, что планктон, и стал в гугле смотреть на карту планктона. Понятно. Окей, я задам вам совсем другую сторону вопрос. Так как вы оба иерусалимцы, и, Миша, вы любите ловить рыбу, наверное, вы любите и собирать грибы. Вы пробовали где-то собирать грибы в Иерусалиме? Нет, Или я под хайфа собирал. А так,